А перед началом видео, прошу вас подписаться на моего друга, ссылочка на его канал будет в описании. Просто мы с ним поспорили, что на него подпишится 50 человек за 48 часов, помогите пожалуйста. Простите, комментарий кто попросил сделать это видео, оставить не могу, потому что писали сотни человек, не хочу никого обидеть. Ура! Я Купи. чем компьютер?